Всем привет, это желтый мужик. К посту онлайн-аудитория как ребенок. Руслан Руслан Зайнагов задал вопрос, слушай. Я не понял, кто этот ребенок. Ну, в общем, в чем фишка и почему так? Я написал. Какая связь онлайн-аудитории и ребенка, как аудитории, да? Смотрите, какая штука интересная. Если мы общаемся с ребенком или ведем мероприятие, то когда ему не нравится, но я имею в виду, вот не такой вот подростковый возраст, там, до 5-6 лет, допустим, да, максимум, то, как правило, если ребенку что-то не понравилось, вот вы его не интересуете то со стопроцентной вероятность он просто развернется и скажет и пошел да то есть продемонстрирует вам свое фи онлайн аудитория а, тут такая хохма что если мы себя не продали если мы не нравимся аудитории то никаких демонстраций ну кроме как за деньги да тролли скорее всего и не будет ну, вот Люди, скорее всего, по-тихому свалят с мероприятия, и никто не будет писать, вот ты знаешь, я ушел, что-то мне не понравилось». Он это будет говорить друзьям, знакомым и так далее. А это вот как раз паршивое дело. Уже лучше бы они сказали, что «Чувак, мне не нравится твой голос, мне нравится твоя манера ведения, поэтому я хотел бы у тебя купить продукт, но я не буду его покупать, мне некомфортно-то с тобой». Вот, поэтому вот онлайн-аудитория, Хотя он, наверное, прав. Не как ребенок. Ну да, она не как ребенок. Она, наоборот, как, не реагирует как ребенок. Совсем по-другому. Руслан, спасибо за вопрос. На самом деле классный. Формулировочка неправильная в заголовке. Итак, аудитория онлайн хуже, чем ребенок. Ребенок четко даст понять, что мы интересны. Люди просто уйдут с вами был желтый мужик мысль о том что надо продавать сначала себя надо заинтересовывать аудиторию а потом уже продукты технологии и так далее и так далее ладно Руслан, еще раз благодарю всем пока всего хорошего с вами был желтый мужик пока